Всем привет, друзья! И когда-нибудь у вас было ощущение, что за вами кто-то следит? Или прослушивает? Многие из вас сейчас будут сидеть вот так. <пух> Опять эти параноики, которые всегда думают, что за ними следят. Камон, кому вы нужны? На самом деле мы нужны тем сервисам, программам, и приложениям, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Ну а перед началом реклама. Brave Land Heroes это мобильная пошаговая RPG-стратегия номер один в духе старой школы от отечественных разработчиков. Сражайтесь в онлайн-дуэлях, померяйтесь силами на онлайн-арене с другими игроками, а также играйте офлайн. Собери свою армию, развивай ее, круши всех и побеждай, продвигай свое королевство в топ и стань легендой. Braveland Heroes. Ссылка в описании. Поначалу я тоже уделялся с тех людей, которые заклеивали веб-камеру на ноутбуке или компьютере, которые вечно боятся, что их сейчас прослушивают. Кому надо вас прослушивать? Вы что, какие-то бандиты? Но нет, я недавно тоже с этим столкнулся. Ни для кого не секрет, что блогеры пытаются всячески улучшить свой контент. Особенно качество своих роликов. Но ну, и я, как и любой другой блогер, искал себе обнову камеру. Листал я, значит, серфил в интернете и наткнулся на одну камеру. Хм, она мне понравилась. И я такой подумал, почему бы мне до лета не поднакопить и купить эту камеру? Окей, я полазил в интернете, нашел себе более выгодную цену, нигде не регался, никуда не входил, ни с помощью каких социальных сетей. Нафига мне это. Я просто искал цену но тут меня постигла магия реально чудо волшебство каким образом дело в том что в один прекрасный момент я просто сидел в контакте и в ленте новостей я увидел рекламу той самой камеры которую я искал и да при съемке видео я еще забыл сказать что такая же фигня у меня была с приложением юла юла карл у меня юла никак не связана с аккаунтом ВКонтакте и Google. Каким образом, мать его? Но дальше было хуже. И эта реклама встречается мне по сей день. Хотя с этого момента прошла почти неделя. Более того, когда я недавно делал реферат и искал информацию для него, то я зашел на один сайт, и с ним произошла та же самая фигня. В приложении ВКонтакте на моем айфоне появилась реклама этого сайта. Сука, как? Как ВК и Google связаны? Как они поняли, что я ищу, например, эту камеру? Как ВКонтакте понял, что я ищу эту камеру? И тут я понял. Я называл эту модель вслух. И что такого, подумайте вы? А то, что приложение ВКонтакте использует мои микрофон и мою камеру? Наверное, для того, чтобы делать истории? Но нет. Н далеко не только истории. Да, я называл эту камеру вслух, чтобы ее завить. Просто название такое сложное, я по несколько раз повторял вслух. Вы знаете, эти названия всяких там моделей GHF. Смотрите, я называл название этой камеры вслух, следовательно, мое приложение. ВКонтакте меня в этот момент слушало и подстроило объявление прямо под меня. Тут я реально начал бояться, начал забивать в интернете, а кто-нибудь вообще с подобным сталкивался? С -с Слышал я историю одного чувака, который в инстаграме увидел рекламу какого-то продукта, который он никогда не забивал в интернете, который он никогда не обсуждал в интернете, а называл его устно, словами, слух. Да, вот, когда вы устанавливаете приложение, открываете, оно запрашивает доступ к камере и микрофону. Не надо так делать. Если вы не хотите, как я, сталкиваться с такой проблемой, что у вас целую неделю идет, мать его, одна и та же реклама, просто откажитесь от этого. Лучше снимите себя отдельно в приложении камера вашего смартфона и просто выложите это в социальные сети. Но если вы обожаете рекламу и хотите сталкиваться с ней прям вот каждый день, каждый час, на протяжении недели, месяца, чтобы прям вас она надоела, то пожалуйста, кто вам мешает? Ну зачем? Вы больной? Откуда вы знаете, что ради какой-то рекламы вас не прослушивают и за вами не следят. И да, до Нового года у меня осталось совсем немного зачетов и экзаменов. Я надеюсь, что я их сдам. И неделю после Нового года я отдохну нормально. А это значит, что я наснимаю для вас много видео, много интересных видео. Поэтому подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте этому видео лайк. Ну а с вами был Бобик, всем пока-пока!